Автомобиль, который уже завоевал симпатии тысяч клиентов. Очень хорошее предложение в цене, в, в качествах по проходимости, для глубинки хороший вариант. Теперь он предлагается с мотором 1.6, 114 лошадиных сил. Такой же мотор устанавливается на автомобиле Nissan Juke, Qashqai, Sentra. Знакомый мотор. Но речь пойдет не только о новом моторе. Мы подобрали конкурентов, причем конкурентов, которые еще и дешевле. Это китайские кроссоверы, все переднеприводные. Ченган СС-35, Черри Тига ФЛ, более-менее знакомая машина, и Бриллианс V 5 Начинаем с Дастера, смотрим, как он ведет себя вот на этом небольшом бездорожье. Так, я перевел ручку управления трансмиссией в положение 2ВД то есть еду в переднем приводе, чтобы уравнять шансы в борьбе на этом бездорожье с китайскими конкурентами, которые, я напомню, все у нас переднеприводные. приводные. Ну, конечно, очень уверенно движется по пересеченке вот этой. Короткую первую передачу мы ругали на асфальте, но здесь, на бездорожье, эта короткая первая передача является несомненным благом, потому что практически на холостых оборотах я спокойно еду, даже вот какие-то подъемы очень крутые преодолеваются без игры с цеплением. И вот сейчас самый крутой подъем на маршруте. Просто добавляю газ. И за счет штатной системы трекшн-контроля автомобиль спокойненько заезжает. Черри Автомобиль продается у нас как в полноприводном, так и в переднем приводном исполнении. Мы взяли передний привод, чтобы он не выбивался из линейки остальных китайских кроссоверов. Мотор 1.8, коробка механика. За счет малых свесов и относительно короткой колесной базы на этом автомобиле едешь довольно спокойно. Вот по этим колеям в диагональ преодолеваешь. Нет опасения, что сейчас еще чуть-чуть и цепанешь бампером. Это, конечно очень приятно сейчас попробую преодолеть этот подъемчик в общем-то он и для полноприводного автомобиля является серьезным препятствием не знаю, въедет или не въедет переднеприводный Тига сюда сейчас попробую сначала медленно Медленно не получается То есть сцепление шин с поверхностью не хватает Тогда беру небольшой разгончик По-моему здесь геометрия позволит мне забраться Да, небольшой разгончик И автомобиль спокойно заезжает в этот подъем Brilliance V5 еще один кроссовер в нашей компании такой бывает только переднеприводный с мотором 1.6, либо с механикой, либо с автоматом. Мы выбрали версию с автоматом и сейчас посмотрим, опять же, как он поведет себя на такой пересеченной местности. Конечно, после других автомобилей, даже после Рено, эта машина воспринимается как некий другой уровень комфорта. Однако ехать мне не так уверенно, как на Черри Тига или на Дастере. Поскольку а, длинная колесная база и, главное, передний свес великоват. То есть я еду, боясь зацепить передним бампером за грунт. Ну и тяги, в общем-то, недостаточно. То есть вот сейчас небольшой подъемчик и автомобиль, даже если я перейду в ручной режим, включу принудительно первую передачу, все, я уже никуда не еду. Несмотря на то, что здесь есть система... Трекшн-контроля, которая должна выполнять роль имитации межколесной блокировки, она очень слабенькая, Это имитация, и автомобиль, вот одно колесо не имеет хорошего сцепления с дорогой, и уже никуда не едет. То есть по тяге автомобиль проигрывает тому же Тига. Сейчас вот небольшой разгончик, может быть, оп, да, проехал. Проехал я это сложное место. Попробую въехать в тот же подъем, в который Тига вошел ну, достаточно легко. Боюсь, что у меня это не получится именно по геометрии. Хотя еще до геометрии не могу я забраться, не хватает сцепления колес дорогой, причем буксует одно колесо. Двумя я бы въехал. А вот на Чингане никаких проблем с тяговой проходимостью нет. Автомобиль уверенно ползет по пересеченной местности. Не страшны ему какие-то небольшие препятствия. Чуть прибавил газ, не надо давить в пол. Единственное, что жестковато. Подвеска жесткая, поэтому где-то перед какими-то неровностями нужно снижать скорость. Но Едешь до тех пор, пока хватает сцепления колес с дорогой. Вот сейчас забуксовало одно из колес. Нужно отступить назад, поскольку никаких блокировок, ни механических, ни электронных здесь нет. Никаких дополнительных помощников. Но небольшой разгончик. Чуть больше газа и можно ехать дальше. Так, теперь у нас вот следующий подъем. Самый крутой. Тут тоже с первого раза не получается. Нужно отступить назад. И зная, что на автомобиле клиренс всего лишь 155 мм, нужно тщательно выбирать колею чтобы не удариться днищем или бампером о грунт. Разгоняюсь, разгоняюсь, разгоняюсь. Оп, есть удар. Все-таки достал днищем до грунта. И это основная проблема Чингана на бездорожье. Рено Дастер. На бездорожье остается лучшим в нашем тесте Хорошая тяговая проходимость Короткая первая передача помогает Геометрия, малые свесы Уверенно движешься по пересеченной местности Ближе всех к нему Черри Тига По геометрии проигрывает мало Чуть-чуть не хватает тяги А вот два других китайских кроссовера Они стоят на ступеньку ниже У Чанганга все неплохо по тяге Но не хватает дорожного просвета Частенько цепляешь за грунт брюхом. А у бриллинса проблема и с тягой, поскольку вот с этим автоматом автомобиль очень плохо реагирует на газ. Не хватает запаса момента крутящего при подъемах особенно. И мешает большой передний свес.